Приветствую вас, уважаемые зрители, во втором уроке стартового курса арабского языка. Саляму алейкум. В прошлом уроке мы изучили две буквы, их написание. Это буквы алиф и ба. В этом уроке нам предстоит изучить чтение данных букв, а также два первых слова, написанные с данными буквами и как они читаются. Но прежде чем мы достигнем такого результата, нам необходимо изучить еще одну важную тему, которая называется «огласовки». Что такое «огласовки»? Строго научно, в лингвистике, для них есть определение как декритические знаки. Говоря проще, это знаки, которые обозначают гласные звуки в арабских словах. Дело в том, что в арабском языке все буквы согласные, в том числе и буква Алиф. Как бы это не могло показаться на первый взгляд, что Алиф, может быть, обозначает букву А, на самом деле нет, это не так. Алиф не обозначает никакого ни согласного, негласного ни звука и не имеет собственного звучания. Алиф может произноситься тремя разными способами, иметь три разные гласные звука, в зависимости от того, какая из трех огласовок употреблена с алифом. Начнем изучение с трех основных огласовок, которые означают, соответственно, три гласных звука. Это огласовка фатха, которая означает гласный звук, а огласовка кесра которая означает гласный звук «и», и огласовка «замма», которая означает гласный звук «у». Огласовка «фатха» пишется над буквами в виде короткой черты с наклоном в левую сторону. Например, если она написана над буквой «алиф», тогда «алиф» читается «а». Если же мы напишем огласовку «фатха» над буквой «ба», тогда мы будем читать эту букву как согласный звук «б» и гласный «а», то есть «ба» а гласовка кясра, обозначающая гласный звук «и», пишется точно так же, как и огласовка фатха, с той лишь разницей, что она пишется под буквами. Если мы напишем ее под алифом, алиф будет читаться как «и». Если мы напишем кясру под буквой «ба», тогда мы будем читать согласный звук «б», означаемый буквой «ба», и гласный звук «и», обозначаемая гласовкой кясра. Таким образом, получим слог «би». «Би». А гласок замма выглядит как цифра 9 под наклоном в правую сторону. Она пишется над буквами. Если мы напишем ее над буквой алиф, тогда алиф будет читаться как «у». Если напишем над буквой «ба», получим слог «бу». «Бу». В правом столбце показаны примеры с русскими словами, как если бы в русском языке не было гласных букв, только согласные, а гласные звуки обозначались бы голосовками, как это есть в арабском языке. Например, слово «банан» выглядело бы следующим образом. Все буквы согласные «б» и «два н». Над буквами «ба» и «н» стояла бы «фатха». «Б» с «фатхой» читалось бы «ба», «н» с «фатхой» читалось бы «на». Таким образом получается слово «банан». Если же мы возьмем слово «мимика», под буквами М устанавливаем «Кясру» и читаем два слога ми ми над буквой К ставим фатху получается слог К мимика если мы возьмем слово сулугуни тогда над буквами С Л И Г ставим замму читаем слоги сулугу под буквой Н ставим «Кясру», читаем ни вот в таком полурусском-полуарабском виде получается слово сулугуни. Несколько слов нужно сказать о произношении буквы БА отдельно и согласовками. На самом деле произношение буквы БА не должно представлять сложности, потому что она схожа с русской буквой Б. Однако нужно учитывать, что нельзя оглушать букву БА в арабском языке. То есть, буква БА не должна быть похожа на букву П. Не должна оглушаться. Должен произноситься четкий звук Б. Б. Второй важный момент – это звучание огласовки фатха с данной буквой. Как и со многими другими буквами в арабском языке, огласовка фатха произносится Э-образно. То есть она не звучит как чистый звук А или как чистый звук Э. Она лишь имеет оттенок Э-образности. Если мы внимательно посмотрим на данный вопрос, то при произношении чистого звука А, наша челюсть, будет отодвигаться ниже ба ба если же мы произносим с э образностью нам необходимо улыбнуться немножко растянуть губы как при улыбке ба ба при этом челюсть будет лишь немного опускаться вниз также чтобы было еще проще можно попробовать читать целое слово это слово холод барит барит неправильно БАРИД, БАРИД, правильно, БЕРИД, БЕРИД, БЕРИД. Что касается других огласовок КЯСРА и ЗАММЫ, то здесь все проще. Мы читаем согласные Б и соответствующие гласные, в зависимости от огласовки, с КЯСРА. БИ, БИ, согласовкой заммы. ЗАММА БУЛ, БУЛ. Потренируйтесь произносить букву БА с тремя огласовками самостоятельно. Помимо трех изученных нами огласовок, есть еще некоторые дикритические знаки, влияющие на прочтение слов. Во-первых, это вариации основных огласовок «тануины», то есть двойные, сдвоенные огласовки. Они употребляются только в конце слов, существительных и прилагательных. Пишутся они одинаково с обычными огласовками, только дублированы. То есть, как будто мы пишем две фатхи подряд над одной и той же буквой, или две кесры над одной и той же буквой, или две заммы. Читаются со звуком Н. Прочтем пример с буквой Б. Бан. Бан. Танвин кесра Бин. Бин. Танвин замма. Бун. Бун. В арабском языке три падежа и каждая из трех огласовок соответствует определенному падежу. Однако эта тема касается грамматики и ее невозможно полноценно раскрыть э, во втором уроке начального курса, поэтому мы коснемся данного вопроса позже в следующих уроках. А пока вам нужно запомнить только про чтение научиться правильно читать. Также у нас есть специальные знаки, которые не означают гласные звуки, но используются для других целей. Например, знак «шадда». Шадда. Это арабское название, которое буквально, дословно с арабского означает «усиление». И этот знак указывает на удвоенность буквы. То есть, если мы напишем этот знак над буквой «ба», она должна читаться удвоенно. В примере у нас есть буква «ба», знак «шадда» и «фатха», то есть читается «ба». Но так как в арабском языке невозможна ситуация, когда слово начинается с удвоенной буквы, поставим в начале алиф с фатхой, чтобы было проще читать и это соответствовало арабскому языку. Получится слово абба. Абба. Абба. И такое слово есть в арабском языке. Это глагол, означающий стремиться к чему-либо. Если бы в русском языке мы использовали огласовки, то, например, слово группа писалось бы следующим образом. Над буквой «п» устанавливали бы знак «шадда» и «фатху». Группа. группа. Следующий специальный символ называется «сукун». «сукун». С арабского дословно это «спокойствие», «тишина». Как видно из этимологии названия, этот знак означает «отсутствие гласных звуков», то есть означает «тишину». Если он устанавливается над буквой Значит, у этой буквы нет никакого гласного звука. В примере показан наш глагол «абба», «абба». Но здесь разбита буква «ба» на две. Над первой буквой «ба» установлен знак Сукун, вторая написана с фатхой. И теперь вопрос. Задумались ли вы, в чем разница между этим словом и словом в примере «выше» с «шаддой»? В прочтении ведь разницы никакой нет. И там, и здесь получается «Абба». Просто здесь мы написали две буквы «ба» подряд со знаком «сукон», а выше над одной буквой «ба» использовали знак «шадда». На самом деле, эти два примера – это одно и то же слово. Один и тот же глагол. Просто со знаком «сукон» мы разбили одну букву «ба» из-под «шадды» на две буквы. Таким образом, в арабском языке есть правило – когда встречаются две одинаковые буквы, одна из которых не имеет гласных, то есть над ней стоит знак сукун, эти буквы сливаются в одну под знак шадда. Это очень важная тонкость в арабского языка, которая пригодится вам при дальнейшем изучении грамматики. Конечно же, если вы намерены изучить арабский язык глубже, нежели просто научиться читать. Итак, пришло время изучить наше первое слово. Данное слово БАБУН, БАБУН, ДВЕРЬ. Сразу обращаю внимание, что буква Алиф здесь без огласовок. Стоит после ФАТХИ, которая над буквой БА. У Алифа есть еще одна интересная функция, о которой мы не говорили ранее. Эта функция заключается в продлении звучания ФАТХИ. То есть, если над Алифом нет никаких собственных огласовок, а над предыдущей буквой есть огласовка Фатха, то в таком случае читается протяженный звук А примерно в два раза дольше, чем одна Фатха. В нашем примере с буквой БА и Фатхой и последующим Алифом читается длинный слог БА. БА. Слово заканчивается на букву БА, которая читается БОН. Таким образом, слово целиком читается БАБУН. Мы будем еще подробно говорить о протяженных гласных звуках скоро в одном из следующих уроков. Сейчас же поучимся писать данное слово. Здесь вы можете видеть отдельные буквы, из которых состоит наше слово «дверь». Это последовательность букв Ба. Часть букв нужно соединить в соответствии с тем, что мы уже изучили. Как вы должны помнить, буква B соединяется со всех сторон, как справа, так и слева, а вот буква Алиф только справа. Поэтому первая буква Б соединяется с Алифом, ее начертание примет вид начального, с соединительной линией влево. В свою очередь Алиф будет иметь соединение справа, а вот вторая буква Б будет написана в исходном виде, Алиф не может ее присоединить. Когда мы напишем все буквы в соединении, получим результат под цифрой 1. И здесь же сразу оговорим порядок письма. Вначале мы пишем только основы букв или основы слов, учитывая все соединения. Затем вторым шагом мы расставляем точки у каждой буквы. И только затем на третьем шаге мы расставляем огласовки. Посмотрите, как выглядит в анимации написание слова. Сначала пишется основа слово все буквы в соединении, затем расставляются точки и в последнем шаге расставляются огласовки. Важно запомнить этот порядок. Некоторые пренебрегают данным правилам и пишут огласовки и точки у букв хаотично, без какой-либо последовательности. Однако, это может повлечь за собой путаницу, особенно если вы только учитесь, только начинаете писать. Твердое соблюдение алгоритма письма поможет вам избежать многих ошибок в письме. Рекомендую отнестись к этому вопросу серьезно, ведь намного легче приучить себя к правильным действиям изначально, чем потом исправляться и переучиваться. Кстати, должно быть, вы заметили отличие от Тануин Заммы в верхнем слове и в нижнем. Дело в том, что Тануин Замма в печатных шрифтах в печатных шрифтах арабского языка выглядит несколько иначе. Как будто эта цифра 2, продолженная в огласовку Замма в петлю. В письме от руки мы просто пишем две Заммы подряд, чтобы не усложнять написание. Другое слово, которое мы изучим в данном уроке, это слово ОТЕЦ. АБУН. Абун. Это слово состоит из двух изученных нами букв Алиф и Ба. В анимации написания данного слова вы можете видеть, что сначала пишется Алиф, затем буква Ба, под буквой Ба ставится точка и расставляются англосовки над Алифом Фатха и у буквы Ба Танавин замма. Абун. Абун. Мы завершаем второй урок стартового курса арабского языка для начинающих. Благодарю всех за просмотр данного урока. В качестве задания у вас будет следующее: потренируйтесь, пожалуйста, писать буквы с согласовками, а также те слова, которые мы изучили в данном уроке. Потренируйтесь произносить буквы с согласовками в отдельности и произносить слова, которые мы изучили, написали и прочитали. Для тренировки письма вы можете использовать специальные прописи, либо простую тетрадь в клетку. А я с вами не прощаюсь, до встречи в следующем уроке.